Фьюго, Болка, Пилларен, Фуркат, Матон Фуркат. Фуркат гонки Эстерсунда, но он мира пропускает. сейчас ван как и у Леонард но тот в другом итальянском мистиче. Касается наших женщин и мужчин, и что касается следующего этапа Кубка мира, где э, соревнования пройдут в среднего реантурсеева и как вам больше нравится. Немецкое и итальянское название этого знаменитого местечка на севере Италии, команда отправляется туда сильнейшим составом. Что касается наших мужчин, то скорее всего. Отправиться туда только лишь Шипулин и Гаранчев. Шипулин здорово адаптировал себя к высоте Кольца. но по у тренеры тоже приняли решение. И как раз возникал вопрос накануне, собственно, а стоит ли на фоне такой усталости лидеров российской команды все-таки принимать участие в пассивите сегодняшнем? Но в итоге приняли решение, что нужно бежать. И дальше, поскольку основа будет уже готовиться к олимпийской мире Сочи, но чем чреваться? Собственно говоря, ну, может чреват, это не то слово, чем опасен этап Кубка мира в Анховце с точки зрения отсутствия на таковом. Очень много времени пройдет с момента последнего этапа. Если учесть, что спринтерские гонки сразу после открытия Олимпийских игр, а это у нас 8 февраля, то есть 20-го заканчивается этап в так без малого три недели. А тут еще получается неделя лишняя. Так что нужно быть очень внимательным, очень сдержанным и очень чувствительным вот как раз к осознанию формы буквально каждого спортсмена для того, чтобы подвести э, к максимальной степени готовности в Олимпийском Сочи. Таким галерея на сегодня без малого 20 тысяч человек переполнен стадион и все ждут прорыва отборной Германии прежде всего. Но мы отмечаем, что сегодня такое хорошее предолимпийское настроение и у нашей коллекции ЦД. И мы записали очень такое подробное обращение на русском, немецком языках к зрителям немецким. Это все покажем уже на следующей неделе в нашей биатлонной программе. Плюс ко всему тут вам не оберхов, никаких где комплексов нет, собственно, все в порядке. И в рукхолдинге мы без труда договорились для того, чтобы аудиторию поприветствовать. И, собственно, говорить с людьми, которые собрались на трибунах, для того, чтобы всем было хорошо и всем создать отличное настроение. В любом случае, онка сегодня обещает быть, как говорится, волидольной. Итак, Михаил Свенсон, 28-й спортсмен. Он уйдет первым. В 7 секундах Волков, в 8-й Евгений Устюгов, 5 часа 17-й в 21 секунде у Миникландер, Тингер в 22 секундах, шестым м пришедший Дмитрий Малышка. Кстати, Симон Буркан 23 секунды будет проигрывать. На старте Винни Гаранчев, 1 номер плюс 36 лидера. Антон Шикулин, 20-й, минута 0-3 и Александр Логинов, минута 0-4. Но мы знаем, что для наших парней такие отставания, что называется, 7 верст не окольца, и сполна могут ликвидировать. Good mm -hmm. Куркад, пропускающий этап Кубка Мира и Симон, который расписывается вот в этом небольшом зале славы это Йоханнес Бео, который восьмым финишировал основание от тридцать боя 32 секунда все они попытаются показать максимальный результат но слишком велико преимущество Мартына Куркада в общем за Кубка Мира 462 баллов для сравнения у Милика 353, даже если он еще не выиграет и получит свои 60 кубковых очков все одно превосходство француза будет абсолютно незабываемым ну и что касается наших месторасположений, Косталий Евгений Устюгов четвертым идет, Антон Жипулин в пятым, Дмитрий Малышка седьмым, Алексей Волков в восьмым, это здорово Александр Логинов в семнадцатый, ну и тридцать четвертый Евгений Гаранчев. Своими местами все-таки улучшил свое положение. Вот, кстати, после блестяще проведенной накануне индивидуальной гонки российская команда, мужская, вырвалась вперед в зачете Кубка Наций. Так что в Нейшн Кабе мы идем первыми, опережая, не намного, но самое главное, опережая норвежских спортсменов. Они на втором месте дальше от а третий французы и шведы, которые замыкают... Так что в зачете Ноченкап, куда не входит, кстати, гонка преследования, но входят индивидуальные гонки, спринтские соревнования и, понятное дело, всевозможные эстафеты. Мы пока впереди планеты всей. Спортсмены готовятся стартовать. Понятно, что переживает душа за наших женщин. И, собственно, после пропуска этапа Кубка Мира в Аберхофе и после выбранной эстафеты, где вроде бы все начало приходить норму у подопечных Польдинга, Но, собственно, сегодня мы снова наблюдаем, увы, не самое научное предолимпийское состояние, ни у Зайцевой, ни у Екатерины Глазыриной. И, собственно, тогда начинает всех нас съедать грусть тоска, потому что времени до Олимпийских игр становится много. А что вот с этим делать, не знаю. Ну и самое главное, что наверное, знал наверное, немецкий тренер российской команды. Но есть ощущение, что там тоже, в общем, туман-туман. Но как бы там ни было, продолжаем работать и верить в команду. Первое вместе с Григорием Шавраем, известный российский наставник, человек, который долгое время руководил резервом и, собственно, сейчас помогает мне в в помогает в ходу молодых спортсменов долгое время находимся хозяйстве так что вот этот симбиоз но сейчас проблема другая Скажите, у мужчин мы про них говорим насколько блестяще выглядели российские спортсмены и год и два назад, на иварских этапах этапа мира и вот здесь точечно а, важен вопрос про подведение к олимпийским играм и здесь конечно хочется пожелать очень такой серьезный железный воли Николая Лупыкову уверенности в себе никаких не метаний потому что должна быть четкая программа и осознания тренера что он прав, но специалист, выдающийся, великий лыжный тренер, который продолжает очень неплохо работать в пиатлоне на посту старшего тренера мужской команды. женской команды остается, кстати, Александр Силиконов, но он просматривает ближайший резерв, и мы насомневаемся, что еще а, и свою легкость подготовки команды, и, собственно каких-то олимпийских а, хитросплетениях он привнесет. В сложные отрезки сегодня, мы будем видеть подъемы, будем видеть спуски нужно держаться очень серьезно 12,5 километров и вот мы видим как волонтеры, работники стадиона Готовят трассу, в данном случае достаточно такими простыми и дедовскими методами, что называется. Комплекс трамплинов, но здесь фактически работают только детские трамплины. Конечно, весь мир сейчас обошли все кадры э, падения Томи Моргенштерна, трехкратного олимпийского чемпиона, дай бог ему здоровья. Но вот когда есть такие маленькие детские трамплины, и дети могут прыгать, заниматься и на дальше уже избегать вот таких серьезных ошибок. Мы сейчас на ваших экранах. Будет небольшой, и если, кстати, говорить про минутное отставание, скажем, того же Андрея Расторгуева, который под 18 номер, вы можете себе представить, какое количество людей а, будет бороться сегодня за призовые но вместе с тем мы отмечаем, что пока удача не шибко улыбается немецким спортсменам. Ну, вот уже второй этап подряд. И лучший лучший бундесманшарт финишировал в девятом индивидуальной гонке. Он сегодня 34 секунды будет проигрывать. И не 22-й. Ну а что касается светового окошка, мы любим А любимца Германии 38-я только стартовая позиция. Минута 39-я. соответственно, минута 41 на старте. Так что сегодня далеко не все немецкие спортсмены... В последнем 60-м сегодня стартует олимпийский призер Сергей Новиков. Его проигрыш 2 минуты и 44 секунды. Ну а что касается женщин, то блестящий подарок себе приквели неслогается Макаранин сегодня. Третий. Ну и, конечно же, роскошный совершенно финиш Габриэлы Саукаловой и ее победа очередная и укрочившаяся позиции в мировом кубке. Наши парни улыбаются, хотя гонка сложилась очень сложной. И посмотрите, насколько собран и Михаил Свенсон. До старта две минуты с небольшим буквально. Спортсмены готовятся бежать, разминались. Я, кстати, отмечаю, что по-прежнему роза ветров на стрельбище непростая. И где ошибалась Вилухина, скажем. Три несвойственных и ошибки на дневных рубежах. Там тоже, в общем, подбывал ветер. Поэтому сегодня нужно крайне серьезно походить именно к работе на огневом рубеже. Яков Фак в великолепном состоянии. Он признался, будет бороться за призы. Проблемы со здоровьем остались позади. И сегодня 26-летний экс-чемпион мира и олимпийский призер стартует по четвертым номерам с оставанием от Эмили Кобюзенхана в 17 секунд. На трибунах по-прежнему благоденствия и благочестивые немцы и другие готовятся приветствовать лучших из лучших, Коем безусловно, является олимпийский чемпион Евгению Сюгу. Первая медаль нынешнего сезона. И очень неплохое состояние. Вот там сзади, кстати, под двадцатым. Посмотрите, готовится обязательно мешать Антон Шипулин. Каспирович, на ваш экранок. Алексей Волков. Леша помудрел, поврослел. Почувствовал уверенность. Смотрим, насколько он сегодня ее. Податель двух подимов подряд. Алексей Волков. В сегодняшней гонке 7 секунд на старте будет проигрывать. Вирекови Свенсон, упусти его 8. Свенсон выиграет первым. Податель четырех золотых наград прошедшего чемпионата мира. Лучший спортсмен Норвегии 2013 года. Итак, уважаемые друзья, 40 секунд до старта мужского пазюта. Симон Шем, 34, 35, Ярослав Сокуп, это десятка. Евгений Гарантив плюс 36, 1 стартовый номер. Дальше. Дело Ренсы, Пев, Семенов, Ферри, Эдер, Арвисон, Расторгуев. 18 человек в одной минуте убежали. Линсер, минуту 0-1. Минуту 0-3, 20-й стартовый номер. Саша Логинов, 21-й, минуту 0-4. За ним Бёндес, Йошезинга, Бейли Абраменко, Зуман, Хурайд, Моравец, Пайпер. Это тридцатка сильнейших, но если остальные начнут серьезно прибавлять, заметим, конечно же, морщится Логинов. Еще одно серьезное испытание, и он бежит вслед за Антоном Шипулиным. подиуме год назад руководинги, тогда Усюгов стал вторым, а Маковеев третьим. Так что счастливое место для нас. Уже не сегодня 110-я гонка в карьере, 3-5-3, расклады по победам, позициям и третьим местам, Самые опытные, конечно, в нашем составе. После восьми гонок подряд без побед Свенсон выиграл трижды в четырех попытках, феноменальный результат, и всего у него 34 виктории в карьере, это чистое третье место, больше только у грандиозных РПЛ Буаре, 44 и у на 93. Второй личный подиум в карьере, уже второй личный подряд. Из нынешнего состава сборной три личных пьедестала к ряду. Есть только угоранничево. В столменко линей -го года. Победа и два третьих места. Причем белков прошел без провода 8 рубежей. Подряд. И это рекорд для всего текущего состава российской сборной. Так что можем себе представить. Итак, подходят спортсмены. по отрезку километра четыреста. За малышка очень плотно работают соперники. Ландертингер, казалось бы, чуть потерялся. Ну а здесь не может подобраться Усюгов. Да и, наверное, особо попыток не делает к Алексею Волкову. Сейчас мы будем смотреть отставание, но... Мне что Свенсон начал достаточно ли плохо, имея всего лишь 7-секундный гандикап для того, чтобы продолжать работать очень сильно и быстро. Транс непростая, но вот видит спину и Миля, и Алексей, и Евгений Устюгов. Так, каждый спортсмен стартовал вовремя, правила нарушены, добавлений в пассивке не предусмотрены. Но вы знаете, я обращаюсь к тем, кто может быть готоном, увлекает ну совсем э, с давних пор. Если ты нарушаешь правила и раньше выходишь на старт, в течение трех секунд это 30-секундное прибавление к твоему результату. А так может быть еще и дисквалификация. Так что каждый спортсмен относительно новое правило, он сам следит за своим отставанием и когда он должен стартовать. Так что гонки в воспитывают еще и колоссальное внимание. Километр 400 метров. Эмиль Хеггерс Алексей Вол и Евгений Устюгов. 9 секунд отставания, но ну, как и предполагалось. 9-10 секунд. Все-таки чуть быстрее. На каплюшку, на мезер прошел. Симон Фуркан. Как он переживает за свою форму, как он старается, как он чувствует ответственность колоссально, в том числе и перед родительскими болельщиками. У меня очень много э, поклонников, особенно поклонник, которые здесь в рупотеке. И говорит, что с фанатками готов только фотографироваться и ничего больше. Молодец, мужчина. Первый круг. 30-секундная пока отставание, вот как начинает быстрее. С одной стороны, прошел А вот с другой, ну как он сладит сегодня с равними позициями. 18 найдет, Два места отыграл, 58 80 проигрыш. На данный момент малышка переходит на пятое место, это километр 800. здесь мы видим, как еще прибавил пару секунд. Алексей Волков, Евгений 10-5, 11-0. Малышка 22 проигрывает. На стартовал 22, то есть одним ходом. Он сейчас идет с именем Трэггерс Венсеном. Дмитрий Малышка переместился на пятую позицию. обладатель лучшего хода в предыдущей гонке, Малышка. Вот с этой точки ощущение такое, что все очень рядышком, но там 10 секунд присутствует. Яша Фак стал на тратную, приблизился. Посмотрите, во-первых, Устюга мы вырвался вперед на второе место, более готовый, скажем так, с конечной точки зрения, красноярец. А вот тут толпа очень серьезно изобрелила в этом ансамбле солистов. Ты три, малышка? Евгений Караничев переместился на десятое место Ярослава Сокупа. 92% точных попаданий на лёжке, у Волкова 94%, у Устюгова 90%, у Малышка 84%, у Евгения 88%. Работа так бывает, однако. Только дальше супу промакиваются. Фак хороший стрелок, что он показывает. Четыре и восемь отставания у Стюгова от Эмили Пегли Свенсона. Гаранити по один прома. Малышка отстрелял на ноль совершенно верно. 1 в трипак. Ланди 16-9. Малышка 17-8. Беларенты точен. Следим за Шипулиным и Логиновым. Шипулин промахивается. Ну вот. Вин да Кромов. Такой, может быть, не свойственный в определенных фонарах. Но, увы, мы привыкаем. тоже к этому Альфуну нужно все же очень серьезно работать. Но дошить ему в данном случае стрелку Логинов. А на ноль. у Стубов. Второй его, что значит быстрая качественная стрельба. Гораничев на 15 место. Приходит у Тюга второй, Малышка 5, Волков 7. Оставание 5 секунд, 18-30. Гораничев 48. Логинов 53,2. Ну что, у Волкова тоже все-таки проигрыш не самый а, великий. Таребе стрелял точно. Бернбакер и Пайпер немецкие надежды допускают по промах. Смотреть, как саживал бунус пулей в мишень и Миль Кэглис Кружочек там внутри, 45 миллиметров его диаметр. Но все четко видит и совершенно блестяще работает Имик, который, я напоминаю, уже который год не может завершить личную гонку без повода. Кубка мира, э, те люди, которые в Казани проводить чемпионат мира по водным видам спорта 2015 -го года, делегацию республики возглавляет Артем Гордов, и ста... они пытаются как раз вот сделать максимум, наши друзья из Казани, для того, чтобы и чемпионат мира по водным видам следовало не прошел просто на высочайшем, блестящем уровне. Я не сомневаюсь, что так и будет. Все-таки сейчас не находится в том оптимальном состоянии, скажем, в отличие от малышка от ежегоночной точки. Отказывают. Реяли спортсмены. Дмитрий Малышка за Нил но приклеившись, идет Австрии. У Эмили Хегри Свенсона будет третья Олимпиада. Первую он бежал только Мостат. 2006 год. Но уже шестое место. Ну, потом, конечно, звездная индивидуальные гонки, второе место, принтере, по селисту восьмой и по статистике тоже он победил. Не честь Я даже сейчас не буду этим заниматься золотых на чемпионатах мира, собственно говоря. Статистики знают лучше, но то, что он выиграл 4 в последнем мирам первенстве, и то, что он совершенно блестящий, готов уже сейчас. Ой-ой-ой, вот так подсказки, ну не надо так-то делать. После такого, конечно, Михаил Шлезингер может не то, чтобы выбить зелебной влаги, а исполнить классический левый или правый боковой. Нужно очень внимательно подходить к спорту в этот момент, потому что, понятно, концентрация у тренера должна быть абсолютно на максимуме. Евгений Усюгов пропускает вперед Якова Пака Ну и мы видим, что здесь же отсидевший за спиной Дмитрия Малышко Ланди все-таки начинает, но ну нет, не то чтобы атаковать А проводить арт подготовку перед атакой Йоханес Бео Йоханес Бео под восьмым номером тоже контролирует ситуацию Уходил восьмым 34 секунды отставания на отрезке 3,9, а на отрезке 4,3, 33. 13 секунд Свенсон выигрывает. Вот, посмотрите, тут еще спотыкается немного. Наш Евгений Устюгов, Свенсон прибавил. У Пака выигрывает 13, а у Устюгова 13,7. 22,6 у Дмитрия Малышко. Соответственно, Ландерсинга 23,5. Шем переместился на шестое место. Рука, плюс 33, Алексей Мирков, 9.40, 1 секунда основания. два промаха. Шемпмарк. за паком. 13 отставание. Волков точен. Как в аптеке и гаранничев. Последний тоже закрывает 5-5. Следит за который уже начал пользу. Шипулин чуть-чуть Токин попадает Устюгов 3 Волков 7 плюс 13. Женя Алексей плюс 39 Гаранчев плюс 42. Десятку сильнейчик замыкает. Жаль, Шебулин опять промазал. Причем, конечно, только хочет попасть. Спортсмен настолько делает максимум возможно. Новый. Логинов, между прочим, уже 13. Два рубежа на 0, 51 секунда. Отставания. 13-я позиция. Смит Шлейзингер попадает. Минута 0,7. Антон Шипулин, минута 16, 23 место. Пока. Это что касается российских мартсменов. Ну что ж, Имей. Имей теперь будет стремиться максимум показать на стойке. 92% точных попаданий в стрельбе из положения Лежа у Сэнсона. 86. Соответственно, на стойке. Ну, тоже стрельба хорошая, даже близкая к блестящей. Пока. Два рубежа прошел на ноль у Сюгов, но то у него. Если говорить о процентовке на стойке, 87% он лучше Свенсона стреляет и вообще ошибается ну, пореже все-таки. Хотя сейчас возникает в вот особенный момент, на что э, указывают многочисленные любители мол, если начинает комментатор хвалить российских спортсменов начинают промахиваться. Но я предлагаю, уважаемые друзья, в 21 веке отказаться от язычества и относиться более трезво к происходящему. Третий круг, отрезку 6,4, приближаются парни. У Стюгова относительно Ландерсингера 5-секундное преимущество. И вот как раз наш красноярец. ...возможность ему побить очень аккуратно, ребята, здесь и сервизеры, и здесь представители комплексной научной группы... ...ну и, конечно, много болельщиков, поддержка ощущается очень терпеливо... ...юг, север, запад, восток, разные регионы нашей страны представлены... ...терпеливо ждут наших бойцов после... Скажем, пресс конференции после того, как ответили на вопросы журналистов. Ребята, когда они идут уже в Аскобине, передеваться. Ну, и сборная России. Если в целом брать, то весьма добротно реагирует на просьбу болельщиков. И здесь никто очень Йоном себя не чувствует. Три секунды было между Устюговым и Яковым Факом. Ну и сейчас вплотную Евгений работает, преодолевая третий круг. Свантин прошел отрезок 6 и 4 десяток. И посмотрите, как выросло преимущество норвежского спортсмена после второй стрельбы 11 секунд. И 13, соответственно, у Фака и Устюгова выигрывал знатный норвежец. Ландертингер 25. Отставания. И сейчас мы видим, что Ландертингеру-то как раз Свенсон везет прилично. Фуркат 33. Фуркаду было 30. Ну быстрее, понятно, этих людей быстрее идет и мир. А вот дальше Евгений Караничев восьмой, он второй среди наших 41 секунды. Чтобы обеспечить себе 100% олимпийскую квалификацию, Горячев должен сегодня в топ-15 попасть. И, в либо, соответственно... 108 то что ему не удалось наконуть. Так, гарантировал плюс 41, плюс 46. Алексей Волков, он идет на 11 позиции. Это отрезок 6,4. Александр Логинов там 13, плюс 48,6. Малышка 20, минус 10, Шикурин 2, минус 14. Между тем, Свенсен продолжает только зрителям, но и спортсменам, которые бегут по удар, что главное. И шевеля своей мускулатурой, он уже 17 секунд выигрывает у Якова Фага и 17,5 у Евгения Устюгова. Дальше Ланди, Каральчев 11, Логинов, соответственно, 12. И посмотрите, падение, падение, Евгения Гараничева. Волков не справляется с темпоритмом гонки, переходит на 13 место, 46 детей, но этот вторая подряд и конечно испытания невероятные невероятные на долю каждого из атлетов марсен фуркат и пустымира пропускает Улья Айнер, аймер и же с ним Но тренируются они по отдельности кстати маридора на не исключено что может быть при суперблагоприятных раскладах мы увидим а, олимпийского призера из франции который травмировалась в эстерсунде на этапе в мы все желаем скорейшего выздоровления. маридора набер предочаровательные француженки. Тем более, что не будет на Олимпийских играх у мириандесна. Конечно, хотелось бы, чтобы в Сочи все самые лучшие. Немцы сегодня молодцы, коллеги СДФ. Мы делали большой сюжет, вы увидите в программе, выступали перед аудиторией 20-тичные на стадионе в руководине, ну и приглашали всех в Сочи, спрашивали о том, есть ли снег, есть ли туман, какая погода, и понятно, что мы заверили наших иностранных коллег, друзей, единомышленников, что все будет в порядке, и мы увидимся в Сочи и проведем тоненьшим образом нашу зимнюю Олимпиаду. Сочи, Свенсор, 15 из 15 будет ли 0? Ноль? Абсолютно 0 ноль сегодняшней гонки. То, что три года, по-моему, все ждут. Уже рак на горе свистел. А свистел раза три, наверное. Свенсор попасть никак не может. ну, в общем, как они решили, как сделали вот, у нас руполлинги, но и пока еще понятное дело тут Бабушка на и сказала, насколько удастся нам произойти тех, а кто впереди. Но во всяком случае, невероятно радует то, что выпускник Красноярской академии виатлона Юниор Стюгов сейчас справился со своей стрельбой на стойке. Блестящая работа. Итак, уважаемые друзья, вот она, десятка тернечек, замыкает которую ступу. И посмотрите, Логином, 21-го места на шестое перемещается. 40 секунд отставания, и, конечно, навязывает вчерашний юниор борьбу. Кустюбов третий, Логинов шестой, Гаранчев седьмой, Волков 15, минута ноль четыре, Малышка 16, минута 08. восемь, 18, минута ноль девять. Это Зуман, двадцать номер. Он уже один бежит. После третьего огневого уровне. Смотрите, какая прыща. Шипулин здесь Малышка и здесь же Волков. Наш не убирать, но, увы, довольно серьезно отстающийся. Гараничев, Логинов между тем пятый, а, точнее четвертый, Гараничев пятый, Эдер перемещается на шестое место и фуркат с Ландертингером. То есть тут, в этой самой второй волне, наши парни преследуют и выходят на две позиции вверх. А вот собственно то, что мы сейчас и видим. Гаранчев и Логинов. Логинов и Гаранчев. Справа Гаранчев. Слева Гаранчев. Справа Логинов. Смотри, с какой стороны. смотреть. Куркат молодец. Держит скорость. Смотрите, насколько реактивен сейчас. Не только, кстати, я но и Евгений Устюгов. было ощущение, что, казалось ушел с отрывом. Но здесь, на прямой перед этим спуском, очень здорово поработал Устюгов. И рядом с Якулом Фагом. А Милькег и Свенсон подошел уже к своей заключительной стрельбе. Итак, вопрос вопросом. Он ставится не только у нас, но и в Норвегии. Будет ли ноль в личной гонке у Свенсона? Первый ноль за несколько лет. Малышка тоже два пробота. А это Эмиль. Это Эмиль. Статистики лучше знают, как долго Эмиль Хегрит Свенсон мчался к своей победе, стреляя на ноль. А здесь еще четыре рубежа. Это ему удавалось несколько лет. да да да Это настоящий отстал чемпиона. Молодец! То не львенок, а то лев из Норвегии. И свой прайд он защитил от высягательства извне. Кристиан занимает доволен, но я думаю, что сегодня желали удачи многие. А у нас борьба за третье место. Гораничев, старший фуркат и еще один соискатель. Симон Эдер. Вот сейчас начнется тоже настоящий погадок, багаж... когда Гаранчивым квалифицированным сам макер. Но пропустить в Если хватит сил, тут вопросов нет, но дергает, дергает, и мы видим, что идет Эдер, становится достаточно опасным, как бы не наелся до да, отвала. И потом, собственно, мы видим, что когда вот такая трапеза а, проходит не очень хорошо, что называется не в коней форме, то наступает да, и с не задает, Смотрим, каков гарантичек в этом споре. А между тем, Свенсон, который имел 14,5 от Якова Пака, который сейчас пытается включиться в борьбу. Очень мощно работает. Гараничев и не обращая внимания на соперников. Но есть ощущение формы. Женя готов. Мы это знаем. Сейчас нужно нужно отработать этого спуска для того, чтобы дальше соперников тоже держать может быть чуть поодальными и закрывать халиточку тоже очень важно, потому что дальше, если кто-то вырвется и начнет толкаться, уже будет тяжело и это не тот момент, когда нужно пропускать вперед Нужно идти либо параллельным курсом Ну а здесь отметка 11.8 Которую Свенсон прошел Гараничев Этот подъем первый Фуркат отстает Сейчас и оглянулся Австриц Оглянулся Австриц Но тут борьба за бронзу Тут собственно Синица-то в руке для второго-третьего Не очень важна И надо уходить на этом моменте Гараничеву Круговые спортсмены у нас отстают. Это, кстати, пео, представляете, нашу вот это да. Нет, он шестой. У нас только-только появился он не по... Я думал, неужели он так прошел неудачно? Ну, всякое бывает уже с человеком или с людьми по фамилии П. Нет, у него на ноль и шестое место, все правильно. Пору хвататься за голову. Неужели опять неудачная стрельба на серед у старшего брата? Факт отстают втроем. Вот это интересно. И фак выдыхается. Акбео там рядышком Уваливает по полной программе Финишный момент И Мильтель Свердсен будет сейчас абсолютным чемпионом Официальный страховщик сборной России по Страховая компания Согласие. Страховая компания Согласие. Надежная защита ваших сигналов цифрового Эволюция Сергей, вы занимаетесь о И как? Мужчины об этом молчат. А что говорят женщины? Женщины кричат. Женщины кричат о о лекарствах. Смотно, звуки, сука. Бойка номер в России. Где этот подарок? Но не подсобень, как бросить курить. Это достижение, как вам нужно гордиться. Пластырь Никоракса повышает шансы бросить курить на 90%, помогая облегчить всякую курению. День за днем вам хочется курить все меньше. И в итоге вы можете бросить курить. и делай то, чем будешь гордиться. Нужен смартфан, смартфан, мини, Первый смарт Новый год вас защищает, от простуды С Новым годом поздравляет. Здравия желает он. Спортмастер, года, если я не ошибаюсь, а, он застрял фактически без малого четыре года, и между какими Свенсон не выигрывал с наем. И сегодня этот ноль особенно важен для двухкратного олимпийского чемпиона, с той точки зрения, что добыт он в гонке с 4 мяру бежами. Свенсон снова победа малых грузов индивидуальный гонг, явное второе место и борька. Прошел брустальный гонг, в котором продолжается его фурка. Пропускал бы ставку. Курсом тоже, помните, не был Манси или Гандбуль, который с местной командой не. Имели подрывающие исключения, конечно же, младший Пьер. Сегодня младший Пьер не сумел. Так Поздравляю с третьим местом наших конечного уличного наставника. Спасибо огромное. Тюмени за заботу безусловно, потому что димянки спортсмены чувствуют свою абсолютную защищенность и силу зимних видов спорта. малышки сегодня девятый, тринадцатый, логин четырнадцатый, волков семнадцатый, чте Пулин увы двадцать ну что, друзья, пришла пора говорить вам до свидания, но на сегодня обсуждение, церемонию мы увидим в В Антерсельме, где вас ждет еще и наша программа. И эстопеты присорские гонки, гонки-приступы, то будет заключительный предолимпийский этап Кубка Мира. Ну а сегодня в рухотинге девиз один Welcome to Sochi. Мы всех ждем иностранных друзей. Гостей это будет действительно роскошная Олимпиада, которую я не сомневаюсь, друзья. Вы будете смотреть на телеканалах Системы ВГТРК. До свидания.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 Расположение представляет компания «Плазблок». «Плазблок» прочные, экономичные, качественные, качественные надежное и ядерное на строительство. Внимание, компания проводит акции, до 15 января приятная цена на а для блока и бесплатная кампания для бесплатных подарков. В и просто. На по на сайте «плазблок». Тритория цво пока сохраняется в прежнем в центре на небольшое похолодание. В Легене в ночь 013, в Легене в 015, также примерно так же 2-4 градуса 1-1 В Легене в осадки в снега и 015, в Легене в 015, в Легене в 015, в в 015, в Легене в 017, в в в Петербурге но самая снега. и с восточного на на в минус давление столба. дня температура практически не изменится. 14 января минус 9, 11. 15 января минус 14 и 16 января минус 13, 15. Пасмурное Оставайтесь с нами. Тот, кто построит мне дом. Сначала поставим фундамент. Блазблок -блаз подорожает. Смотри, строительный сезон начинается. Сейчас купим и на бесплатное хранение оставим. Правильный поезд для разумных решений в Блаз. Блазблок.ру Чтобы я делал для себя. в истории о том как правильно обращаться с деньгами. Следить. Мы в раздельный но и полезные батерии. 2014 новых прикольных комментариев от на на